Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим э, техничную и эффектную жертву, благодаря которой можно одерживать победы. Э, рассмотрим дебют отказанный колл. CD4, FG5, BC3, BA5. Ну, обычно всегда здесь белые ставят кол, но можно и не ставить его, можно сыграть AB2. Это не менее сильное продолжение. Теперь черные играют GH4 и белые играют GF4. У черных есть два хода. Это DC5 и GF6. Давайте рассмотрим их оба. После GF6 белым лучше всего разменяться. Таким образом. Допустим, HG7, Fe3. Теперь у черных есть два хода. После хода GF6 позиция упрощается. Белым лучше всего провести комбинацию. Белые попадают на преддамочное поле, но черные владеют лишней шашкой, они ее отжертвуют обратно, и позиция затем уравнивается. Также в этой позиции возможен ход EF6. Теперь у белых есть два ответа. После хода ЕД4, черные могут получить инициативу. Они нападают, играют hg 3 приходится отходить f 5 И черные проводят небольшую разменную комбинацию, играют b 6 Ну и в какую бы сторону белые не били, они играют g 5 И затем, видите, окружают шашку e 5 Тут она стоит неудачно, поэтому позиция черных более приятная. Ну, конечно, в этой позиции более сильный ход b 3 Теперь у черных есть э, два хода. После ФЖ5, например, как было в партии э, Святой Литвинович, два ленинградских мастера, вернее, э, гроссмейстер Виктор Литвинович и мастер Петр Святой. Э, здесь белые получают преимущество после размена ed 4 и боя вперед. Э, мастер... Петр Святой даже победил в этой партии. Также в этой позиции был возможен ход hg3. Это более сильное продолжение. И теперь у белых есть два ответа. После хода fg5 позиция полностью уравнивается. Черным лучше побить на f4. Ну и затем после всех разменов возникает примерно равная позиция. 5 на 5. Полная равенство. Если же в этой позиции э, сыграть GF2, допустим, разменяться таким образом, у белых чуть-чуть более приятная позиция. В принципе, равная. Так, рассмотрели ход GF6. В принципе, так можно играть. Вот после хода DC5 уже у черных возможны проблемы. Белые начинают атаковать правый фланг черных. И здесь еще можно черным разменяться назад. CD6. Ну и возникает тоже примерно равная позиция. Здесь играть так можно. Но если же после нападения CD4 черные закрываются. CB6. Белые начинают атаковать позицию черных. Смотрите, играют BC3. Теперь есть два хода. ED6 и GF6. После GF6. Белые играют hg3 с идеей сыграть cb4, разменяться и получить преимущество. А если черные здесь еще продолжают как-то окружать позицию белых ходом ed6, белые проводят комбинацию. Можете поставить видео на паузу и найти несложную комбинацию за белых. Белые играют ab4, затем fg5 и затем fg3. Ну и тут, куда бы черные не побили, на F2 или на F4, без разницы. Здесь компьютер показывает, что у белых выигранная позиция. То есть, видите, у черных три бортовые шашки. Ну, если так побить, две бортовые шашки будут. То есть, вот эти позиции, они за белых выиграны. Тут уже, как говорится, своей головой попытайтесь найти выигрыш. Он есть. Так, рассмотрели ход GF6, если же в этой позиции черные играют ED6, тогда белые начинают разворачивать свой центр ходом DE5, и есть два хода. После DE7 ничья за черных еще возможно. тут можно белым атаковать либо ходом CB4, либо ходом FE5, Там не боясь комбинации, у белых там преимущество. Если же в этой позиции после нападения dE5 черные закрываются, это позиция выигранная за белых. Белые проводят вот такую эффектную жертву. EF6. И выясняется, что несмотря на лишнюю шашку, позиция черных проигранная. То есть видите, у них отсутствует царская шашка. Как я называю, шашка d8. То есть видите, нет взаимодействия флангов и за счет этого они проигрывают. Ну допустим, H7. Белый игра gh2. Ну и приходится жертвовать лишнюю шашку. Видите, нет хода же 6 из-за комбинации. Отдали одну, вторую и забрали сразу же 4. Нет хода fe7 и также b7 из-за такой комбинации. Допустим, fe5, cb4. Ну и белые попадают в дамки. То же самое на b7, та же самая комбинация. Поэтому здесь черным приходится жертвовать шашку HG5 и играть GF6. Тогда белые играют F4. И у черных есть два хода. После FG5 белые снова проводят несложную комбинацию. Можете найти ее сами. Белые играют FE5. Затем CB4. Подрывают пункт F4 и ставят рожон на поле D6. Затем... Снимают шашку d2 и выигрывают. Если же в этой позиции черные играют FE7, белые снова проводят несложную комбинацию. Тоже попытайтесь найти сами. Белые играют HG7. Затем FE5. И затем CB4. Как было в партии двух мастеров Айвара Байцищука. Сильного латвийского мастера. Кстати, у него было прозвище Щука. Это мне его современники рассказывали, <свят> ветераны. И э, белорусского мастера Нарчука. Партия 1976 года. Также эта жертва, возможно, в дебюте обратная городская партия. Смотрите, допустим, СБ4, ФХ5, ЕФ4, ЖФ6, ДЕ3, bc 5 Ну и вот здесь черные-белые э, могут сделать... Неудачный размен. GH4. Черные получают большое преимущество. Смотрите, они атакуют. FE5. Приходится закрываться. FG3. GH2 играть совсем плохо. Теперь черные также начинают разворачивать центр. Нападением ED4. Ничья у белых есть еще после размена назад ED2. Здесь белые могут защищаться. Но, ну, конечно, преимущество у черных. Но если после нападения белые закроются, e 2 Снова э, черные здесь могут выиграть, как было примерно в первой партии. Смотрите, по аналогии. f6. Теперь у белых есть два хода. b5 и bc3. После размена bc3 черные играют с b6. То есть грозят связать левый фланг белых и выиграть. А нападать, видите, нельзя из-за удара на поле b2. И черные побеждают. Если же белые в этой позиции жертвуют шашку в начале и теперь нападают, тогда черные проводят несложную комбинацию. Также, также попробуйте найти сами эту комбинацию. Черные играют f 7 отдают две шашки. Затем играют cd4, затем ed6. Ну и как бы белые не побили, черные прорываются на придамочное поле с выигрышем. Разобрали ход bc3 уже здесь проигрывает. Также проигрывает ход b5. Черные, как было в первой партии, жертвуют шашку ходом dc3. И выясняется, что снова у белых отсутствует царская шашка e1. И черные легко побеждают. Есть два хода у белых. Допустим, на ход cd2 играем f7. То есть видите, грозим провести комбинацию cd4 и fg5. И попасть в дамки на поле C1. Если же белые жертвуют шашку АБ4, игра от GH2. Черные игра от DC5. Видите, снова стоит угроза проведения комбинации. Ну и белые должны размениваться в G5. Куда бы они ни били, если они бьют на G5, мы меняемся ЕД6 и бьем назад. Видите, за счет сочетания черной шашки А3 и белой А1, при отсутствии белой шашки на поле C1, Черные здесь выигрывают. Также черные выигрывают, если белые бьют в эту сторону. То же самое. Постепенно черные выигрывают. Так. Если же белые в этой позиции играют АБ2, тогда черные ставят угрозу ФЕ7. То есть видите, нет хода bc 3 из-за несложной комбинации. Допустим, отдали одну, вторую и забрали сразу же 4. Выигрышем. Также, видите, нет хода CD2 и GH2, то же самое, снова комбинация CD4 и FG5, и черные выигрывают. Поэтому белым в этой позиции приходится отдавать шашку AB4 и играть BC3. Тогда играем DC5, ну и у белых есть два хода. После хода cd2 черные проводят комбинацию. Найдите сами. То есть отдают шашку ab2. Затем играют cd4. Отдают еще одну шашку. И прорываются в дамки с выигрышем. Если же белые в этой позиции играют cb4. Тогда черные закрываются. ed6 именно да. И после хода gh 2 Здесь можно выиграть изящно. Можно конечно и fe 5 и hg 7 сыграть с выигрышем. Но красивее отдать шашку АБ2. И сыграть АЖ7. И видите, снова у белых разрыв по флангам. Отсутствуют все шашки на дамочных полях. Поэтому белым остается только сдаться. Разменов у них нет. Наконец, последняя партия на сегодня. Белыми играл... Украинский кандидат мастера Александр Крупко белыми играл мастер Иван Смурков. Я, конечно, только двигал шашки. Играл Ваня, да. Вот такая жеребьевка дебюта выпала. Александр играет СБ4 и Иван вторгся ЕД4. Очень сильный ход. Белые здесь ошиблись. Сыграли ДЕ3. Это неудачный ход. Потому что черные получают преимущество. Смотрите. Они атакуют левый фланг белых. И э, здесь белым надо меняться. CD2. Затем черные играют GF6. И в этой позиции еще была ничья за белых. Для этого надо было просто разменяться. BC3. И как ни странно позиция примерно равная. Тут никакого преимущества у черных нет. Александр в этой позиции сыграл b5 и Иван провел еще более эффектную жертву двух шашек. Смотрите, dc3 и b7. И выясняется, как бы белые не играли, они проигрывают. В партии Александр проиграл быстро, он сыграл gh2 и пожертвовал шашку hg5. От Затем отдал еще две шашки fe5. После хода hg5 белые сдались. Гораздо более сильное сопротивление белые могли оказать в варианте. Ну, сперва рассмотрим ход в этой позиции. Так, прошу прощения, ход АБ2. И затем BC3. Здесь черные проводят комбинацию. Отдают одну шашку, тем еще одну. И забирают сразу же 4 с выигрышем. То есть так играть нельзя, а b 2 Видите? Но еще более сильное сопротивление белые могли оказать в варианте FE5. Здесь я ставил позицию э, на анализ компьютерной программой Тоша. Сперва смотрел на третьей версии, и она показала, что здесь у белых даже ничья. Но все-таки... Шестая версия быстро показывает, что у черных красивый выигрыш. Смотрите, бьем D на H2, и у белых есть два хода. После хода AB2 и BC3 у черных лишняя шашка, и они легко ее реализуют. То есть меняемся CB6, и после размена ED4 играем ED6. Белые еще сопротивляются, строят упор на поле B4 ходом CB4 мы благополучно выигрываем. Жертвуем шашку и нападаем ходом FG7. Белым остается только сдаться. Так, рассмотрели ход аб 2 Но здесь есть более сильное сопротивление. Ход ED4. Уже белые остаются без шашки. Но у черных есть красивый выигрыш. HG5 точный ход. И на ход аб 4 или аб 2 без разницы. Здесь к ничей ведет ход gf4, но все-таки есть очень красивый выигрыш. Играем fe5, приходится бить d на f6 и играем просто e 6 Ну и здесь еще сильнейшее сопротивление за белых такое. Белые жертвуют шашку fe7 и играют ab2. То есть они грозят прорваться на правом фланге черных. У них это удается, но за счет э, лишней шашки черные побеждают. Смотрите. GF4, B3, FE5, BC5, CD6, AB6. Черные играют HG7. И видите, за счет того, что черные контролируют поля H2 и F4. Дамка белых будет быстро поймана. Допустим, на ход b7 играем dc5. Дамку видите ставить нельзя. Так как она тут же ловится и белые проигрывают. Поэтому белым приходится играть, ну на ЕД2 просто играем, ЕД4, даже не ЕД4, наверное, cb 4 проще, да, cb 4 и можно белым сдаться. Если же белые играют ЕФ2, да, тут еще нужна определенная точность. Самый простой выигрыш такой, играем gf 6 снова ставить дамку нельзя, ну и после хода fg 3 единственный ход за белый, играем fe 3 код на постановку дамки и нападение b7 закрываемся e 4 ну и после еще одного нападения b8 играем dc3 ну и куда бы белые не побили играем cb2 Ну и в этой позиции черные постепенно проводят три шашки в дамки и побеждают.